как избежать из-под ареста в Москве, выдав себя за сокамерника из зимы Его должны были освободить в зале суда, сообщает Фин России. В центральном компании «Курорт Северного Кавказа» в центре столицы проводятся обыски по делу отношений бывшего. Ахмеда Белалова и гендиректора Алексея Невского. Дело было возбуждено на основе материалов генпрокуратуры. Основанием стали многочисленные нарушения законодательства об обществ. кроме того, в ходе проверки вызверенно нарушения, связанные с деятельностью Белалова и случае необоснованных затрат средств на поездки руководства компании страны Дальнего зарубежья.